Един свят, едим Дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 7 июля Русская Православная Церковь празднует Рождество Притечи и Крестителя Господня Иоанна. Господь сказал про своего притечу, то есть предшественника, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Рождество великого пророка было предвозвещено Богом. Прежде чем родиться на земле и спасти нас всех от греха, Господь посылает в мир притечу, то есть предшественника пророка Иоанна, чтобы возвестить людям о скором пришествии Спасителя и через покаяние, приготовить сердца людей к восприятию евангельского учения. Родителями Иоанна Предтечи были первосвященник Захария и супруга его Елисавета. Первосвященник Захария – это тот самый Захария, который в свое время ввел Пресвятую Богородицу в храм, а Елисавета его супруга приходилась Пресвятой Деве Марии двоюродной сестрой. Супруги жили долго и благочестиво, в согласном супружестве, но только, подобно как многим бетхозаветным праведникам Аврааму и Саре, и Акиме, и Акиму и Анне, у них долго не было детей, о чем они тосковали и в втихомолку лили слезы. Приходилось также им терпеть злые насмешки от родственников, соседей, знакомых, ведь у иудеев считалось, что если у супругов нет детей, значит, их он оказывает Бог за грехи. Ведь таким образом потомства значит, не будет, и они не увидят тогда воскресенье мертвых. Потому что была вот такая такое суеверие, что только чьи потомки увидят рождение Спасителя, только. Те люди и спасутся. И вот прошли десятилетия. Захария и Елисавета стали глубокими стариками. И вот однажды, гуляя в саду у своего дома, Захария увидел двух воркующих над своим гнездышком голубей. Из гнезда доносился дружный писк птенцов. Из глубины сердечной удрученно вздохнул Захария. Даже у птиц есть птенцы, есть дети, а они с Хелесофетой обречены век вековать в одиночестве. От всевидящего Господа не укрылось воздыхание его священника. И вот однажды Захария служил в свою священническую череду, то есть очередь, в храме Господнем в Иерусалиме. Войдя в святилище для кождения, он увидел стоящему возле алтаря ангела. Захария испугался, но ангел успокоил его. Не бойся, Захария, Господь услышал твою молитву и дарует тебе милость. Твоя жена Елисавета родит сына, который будет носить имя Иоанн, что значит благодать Божия. Множество людей принесет твой сын радость своим рождением. Многих людей в Израиле он обратит к Богу и приготовить к принятию Господа Спасителя. Слова ангела были утешительны для Захария, однако его охватило сомнение, ведь они с Ильсофетой были уже в том возрасте, когда обычно детей не имеют. «Сладко, но и странно слышать мне твои слова», — сказал он. «Как я могу поверить тебе? Ведь мы с супругой в таком возрасте, когда дети уже не родятся у людей». Тогда ангел сказал ему, «Я, архангел Гавриил, посланный, сообщить тебе эту благую весть. За свое неверие пусть поразит тебя немота. Ты не скажешь ни слова до тех пор, пока не исполнится все сказанное мной». Народ на площади, ожидавший, когда Захария выйдет из храма, дивился, что его долго нет. Он вышел и показал знаками, что он имел. Тогда люди поняли. Что священнику было видение в алтаре. Почему же Господь наказал Захаре за то, что тот не поверил, сказанным словам ангела? Ну, во-первых, Захария священник, он хорошо знал Священное Писание и должен понимать, что Богу все возможно. Ведь такие истории, когда пожилые супруги рождали детей, были, мы можем вспомнить, и Захарий должен был знать об этом, что это были Авраамы и Сара и его родственники, и Аким, и Анна. И поэтому не должен был сомневаться. И действительно пришло время, у Елисофеты родился сын. Ее родственники, соседи и знакомые радовались и ликовали, услыхав об этом. Ибо отнял Господь у нее по и бесчастство, оказал великую милость. На восьмой день по Рождестве Иоанна. К Захарии пришли священники, чтобы по обычаю дать имя младенцу. Они и все родственники говорили, что младенец должен носить имя отца Захария. Но Елисавета настаивала, чтобы сына нарекли Иоанном. Родственники соседей недоумевали, ведь не было в роду у Захарии ни одного родственника с именем Иоанн. Они стали знаками вопрошать Захарию, как же отец хочет назвать сына? Тогда Захарий попросил подать ему восковую дощечку, и специальным писалом написал на ней «Иоанн, имя ему». В сей же миг отверзлись уста Захарии, и он заговорил, прославляя Бога. Святому Иоанну Притече было полгода, когда в Лифлееме высияла рождественская звезда, Волхвы, пришедшие с Востока, возвестили Ироду о новорожденном царе Иудейском. Ирод, опасавшийся за свою власть, послал в Вифлеем воинов, чтобы они убили как можно больше младенцев в возрасте до двух лет. Особенно он приказал убить сына первосвященника Захарии, потому что события, связанные с его рождением, были чудесные. И об этом Ирод, конечно же, знал, как и все люди вокруг. И вот Ирод подумал, а не он ли будущий мессия? Убийцы Ирода не нашли святого Иоанна в доме Захария. Младенец жил с матерью своей в городе Хевроне. Когда туда долетели вести об убийствах детей в Вифлееме, Елисавета взяла Иоанна и побежала с ним в горы. Иродовы наемники следовали по пятам. Они были молоды, здоровы, Елисавета же отягощена годами а на руках она держала заснувшего сына. Младенец безмятежно спал и не ведал, что над ним уже занесены ножи убийц. Из последних сил бежала Елисофета по горной тропе. Дыхание настигавших ее злодеев было слышно за спиной. Остановившись у склона горы, Елисофета встречала во вовес голос. «Гора Божия! Прими мать с сыном!» Гора расступилась, и Елисофета вошла в нее. Она слышала, как душегубы яростно кричат снаружи, в бессильной злобе скребут камни о ножами. Убийцы вернулись к городу ни с чем. Он отослал их в храм к Захарии. Пусть он отдаст сына. «Я служу ныне Господу Богу Израилю», — отвечал убийцам Захария, — «и не знаю, где находится мой сын». «Где ты спрятал сына?» – кричали они. «Говори, если ты не выдашь его нам, ты погибнешь». «Тело мое вы убьете!» – сказал священник. «Но душу мою примет Господь». Злодеи бросились на священника и убили его между церковью и алтарем. Пролившаяся кровь праведника сгустилась на мраморе и отвердела, как камень, во свидетельство и вечное осуждение роду. Божьим произволением... Для Елисаветы сыном в горе устроилась пещера. Открылся источник воды, а над пещерой выросла финиковая пальма. Когда мать сыном хотели есть, пальма наклоняла к ним свою верхушку, и они брали ее плоды. Спустя 40 дней после убийства Захария к Господу отошла святая Елисавета. Отрока Иоанна питал и хранил ангел. Возмушав святой Иоанн Претечи, до дня своего явления изарильтяном жил в пустыне, носил он одежду из верблюжьей шерсти, опитался а диким медом и акридами. Акриды это род саранчи. Пришло время, и глаз Божий повелел ему идти в окрестности реки Иордан и готовить сердца людей, рассказывая им о Спасители, о а Мессии. По преданию все эти знания о Спасителе Иоанн получил от ангела, который его воспитывал. Иерусалим и вся Иудея приходили к нему и крестились от него в Иордане, так называемым крещением покаяния, исповедуя грехи свои. И очень многим Иоанн дал полезные советы. И Люди спрашивали, что же делать? чтобы увидеть Спасителя. «Сотворите достойный плод покаяния», возвещал им Иоанн. «У кого две одежды, одну отдай неимущему. У кого есть пища, накорми голодного». «А как нам поступать, Божий пророк?» спрашивали им и тари, то есть сборщики податей. «Ничего не требуйте более определенного вам. Научи, как нам жить», — вопрошали его воины. «Никого не обижайте, не клевещите». «Довольствуйтесь своим жалованием». И среди народа пронесся слух, что Иоанн – это и есть Христос Спаситель. Но, читая в душах людских, как в открытой книге, святой пророк предостерегал их от этого заблуждения. «Нет, я не Спаситель, – говорил он им. я крещу вас водой, но за мной идет тот, кто сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Ну и когда пришло время, то... Иоанн Креститель, его мы называем Креститель. Почему? Потому что он крестил Спасителя. И первый из Новозаветных праведников возвестил, что Бог это Троица. Иоанн Претечи, Иоанн Креститель, в Сомне Святых занимает особое место. Его жизнь это как бы видимая граница между Ветхим и Новым Заветом. Он является последним пророком ветхозаветной эпохи и первым новозаветным святым. Его называют еще ангелом пустыни. Был... Монахи-пустынники считают первым монахом и учителем своим именно Иоанна Предтечу. Он первый возвестил людям о том, что нужно отказываться от материального, то есть не ставить его на первое место, и всем сердцем служить спасителю. И его... Проповедь покаяния, проповедь, благодаря которой мы можем очистить свои сердца, актуальна для всех людей, и Ветхозаветной эпохи, и Новозаветной эпохи. И мы в своей жизни должны помнить слова Иоанна Предтечи «Сотворите достойный плод покаяния». И если мы придем в храм то и посмотрим на иконостас, на чин да Иисусный чин моления, это тот ряд Иконостаса, где в центре мы увидим спасителя на троне, спас и держитель. По одну сторону Божья Матерь, а по другую мы видим Иоанна Крестителя. Что это означает? Это означает, что в день Страшного Суда первыми заступниками нашими перед Господом будут Пречистая Божья Матерь и именно Иоанн Креститель. И в Русской Православной Церкви... Нет больше ни одного другого святого, которому было бы столько праздничных дней, как Иоанну Христину. Так, давайте, дорогие братья и сестры, помнить о том, что говорит нам этот великий пророк, и в своей жизни творить достойные дела покаяния, чтобы увидеть Бога в нашей жизни. Я поздравляю вас с великим праздником Рождества Иоанна Претечи. Храни вас Господь его святыми молитвами. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вы.